Приветствую всех, и в этом уроке мы рассмотрим реализацию а, двери в контексте нашей системы взаимодействия. А, и прежде чем приступить, вам понадобится создать эктор, который будет являться базовым эктором для двери. А, так. А, как вы помните, у нас есть Base Interactable Ector. И я создал новый эктор. Он абсолютно новый, он не следуется base interactable actor поскольку у него э, логика схожая но она немного отличается от эктора который мы можем подбирать да э, давайте его откроем и я продемонстрирую чем он отличается э, во первых здесь все крепится на сценах э, точнее на сцене это нужно для того давайте я перейду вам в для того, чтобы если у нас дверь с неправильным пивотом да, мы могли видите у нас пивот находится посредине, то мы могли все равно с помощью сцены да, поворачивать ее в той точке в которой нам нужно и никак не зависеть от двери конечно же в идеале лучше сразу дверь настроить но это легко убирается и оно в принципе не влияет на сам эктор. Uh, давайте рассмотрим иерархию uh, элементов, а потом уже uh, рассмотрим то, что, uh, как реализовано открытие. Uh, Во-первых, у нас идет сцена, uh, просто сцена. Дальше у нас идет снова сцена под названием Dur Root, то есть это точка, в которой мы поворачиваем да, нашу дверь. Uh, дальше у нас идет mesh uh, двери. Ну и здесь якобы ручки, да, ничего такого. В идеале здесь просто один мэш будет. Дальше у нас идет arrow, который повернут стрелкой, да, стрелка повернута к двери. Это нужно для того, чтобы когда персонаж будет взаимодействовать, он принял правильную локацию дальше у нас идет collision box я назвал его box l да то есть здесь мы будем открывать дверь левой рукой с этой же стороны мы будем открывать дверь правой рукой в зависимости от того с какой стороны мы подойдем к двери с этой стороны у нас да то же самое стрелка повернута к двери и также бокс collision. Теперь давайте перейдем к переменным. Первая переменная float dur rotation Это значение, на которое мы будем поворачивать нашу дверь. В моем случае да, по дефолту 95 градусов. Дальше у нас идет play-forward. Поскольку могут быть разные типы дверей, мы будем этой переменной указывать открывается она да или закрывается дальше у нас openL то есть эта перемена отвечает за то с какой стороны мы будем да то есть если мы слева ну, зайдем в этот бокс который открывается с помощью левой руки да, проигрывается анимация левой руки то у нас openL будет true если с этой стороны то у нас будет false Дальше э, есть перемена из Open. Э, с помощью этой переменной э, мы можем просто заблокировать э, открытие двери, то есть сделать его одноразовым. Да? Мы один раз взаимодействовали, дверь открылась, и все, и больше мы не можем ей взаимодействовать. Э, так, бывают и такие двери. И последняя перемена из Overlap Player. Эта переменная отвечает за то, вошел ли персонаж в наш триггер. Ну, в данном случае это Box Collision. Следующее, что нам нужно сделать, это установить наш интерфейс взаимодействия для конкретно этого эктора. Перейдем в класс Settings, да, и здесь увидим то, что установлен Interact BPI. Для того, чтобы добавить, нажимаете Add, находите интерфейс и добавляете его. И теперь давайте рассмотрим э, функцию, наверное. Так, это мы можем удалить. Так, и для начала мы рассмотрим event э, SetPlayerRotation. Да, он схож с event SetPlayerRotation э, из базового актора э, взаимодействия но с небольшими отклонениями да? во первых мы будем не только ротацию менять, но и локацию а, давайте посмотрим а, ротацию мы делаем абсолютно точно так же а, без изменений да? а, поворачиваем к самой двери персонажа а, но мы также будем дополнительной нодой set actor location а, добавлять точнее перемещать нашего персонажа вызываем set actor location после set actor rotation и что нам нужно сделать нам нужно взять локацию нашего персонажа да мы сюда подаем actor ну можете персонажа подать можете эктор это не принципиально поскольку здесь в любом случае окажется наш персонаж так Берем его локацию э, и подаем клерпу на A. Что мы делаем дальше? Мы берем переменную OpenL, да, которая отвечает за то, находимся ли мы слева или справа. Ну, точнее, какой рукой мы будем открывать дверь. И что у нас происходит? Берем Select. Если true то мы берем Get World Location конкретно Arrow давайте я перейду конкретно Arrow который, кстати, размещает нам персонажа давайте я открою, если вы будете делать такую же дверь, как у меня чтобы вы видели примерное положение для персонажа как можно проверить положение персонажа, ну то есть чтобы адекватно это смотрелось мы можем добавить компонент это child actor и в этот child actor добавить его к нашему arrow да и здесь выбрать своего плеера. Э, в моем случае это player character и мы увидим да на какую дистанцию он подходит также как можно проверить э, когда проигрывается анимация, да, насколько это адекватно, мы можем снова добавить только уже скелетал mesh. В этот скелетал mesh добавить какой-то mesh, да, ну, к примеру, я добавлю манекен. И теперь нам достаточно просто выставить его так, минус 90. И выставить его на локацию примерно чтобы это было так же как и игрок да наш blueprint игрока дальше мы удаляем blueprint игрока и сюда уже мы можем э, выбрать use animation asset и здесь interact open door да и здесь мы уже можем видеть как нам лучше выставить да и двигать уже arrow также у нас есть здесь параметры мы можем убрать лупинг убрать playing и выставить определенную точку да при которой персонаж взаимодействует с дверью я его поставил немного дальше поскольку так выглядит на мой взгляд намного лучше так, это мы можем удалить, после того, как мы выставили в нужную позицию наш arrow. И э, давайте вернемся. Да, мы передвинули нашего персонажа. И переходим к функции play-montage. Создаем функцию play-montage. И здесь на вход подаем player. Это наш игрок. И достаем set player rotation. Да? Указываем его ротацию. В идеале бы нам здесь дописать то, что rotation and location. Так будет правильно. Теперь мы уже перемещаем персонажа и можем проиграть наш монтаж. Uh, достаем play аним монтаж из нашего персонажа. И на аним монтаж делаем SELECT по переменной OpenL. Если у нас true, да, то мы проигрываем Interact Open монтаж а Если false, ну, для левой руки монтаж. Если false, то мы проигрываем для правой. Для правой я, конечно, еще не сделал анимацию. Там, в принципе, ее делать не так долго, но. Пока ее нет, я поставил анимацию подбора предмета для того, чтобы видеть то, что анимация различается. После того, как мы проигрываем монтаж в этой функции, можем ее закрыть. Это мы тоже закроем. По поводу таймлайна, да, это все скопировано из нашего базового предмета взаимодействия который мы рассматривали в прошлом уроке. Единственное, что здесь... Назову его alpha.rl, Rotation Location, да, чтобы было понятно. Так, и теперь мы можем перейти к функции Interact. Да, когда мы добавляем интерфейс взаимодействия, мы можем перейти к функции interact вот такая вот функция что мы в ней делаем давайте я выровню во-первых мы проверяем если из open uh, not и из overlap player true то тогда мы вызываем нашу функцию play montage и делаем set timer by function name и он вызывает функцию start animation да как вы видите у нас нет этой функции эта функция является а, функцией event а, сейчас я покажу спускаемся вниз а, и вот наш event start animation Почему event? Да, поскольку мы в функциях не можем использовать таймлайны. Так, и что мы делаем? Мы делаем play forward. Если played forward true, да, то мы делаем false. Если false, то мы делаем true, и в зависимости от play forward, мы проигрываем либо play from start, либо reverse. То есть мы проигрываем вперед, либо назад. Наш таймлайн. Вот такой таймлайн длина 1 здесь 00 здесь 11 все просто дальше мы берем дур rotation и что мы делаем здесь мы умножаем на наш флот пин Который либо один, либо минус один. Так. И подаем в Set Relative Rotation. Это касательно вот этой вот ротации. Вот этот Transform на данный момент является Relative. То есть то, что находится в самом Экторе на данный момент. Не в игре. Так, мы сделали открывание двери, возвращаемся в функцию interact, делаем из isOpenTrue, это в контексте этой игры, да, которая открывается один раз, и SuccessTrue. Если же у нас здесь будет False, то есть мы либо не вошли в триггер, либо дверь уже открыта, либо же ее нельзя открыть, к примеру, да, то тогда мы здесь делаем False. Теперь давайте расскажу по оверлапам. Здесь, конечно, много кастов, но пока что это самый простой вариант. И давайте посмотрим, что здесь происходит. Эти два оверлапа от этого бокса. То есть, бокс L от да, Event. И здесь у вас будет он OnComponentBeginOverlap и он OnComponentEndOverlap. Мы делаем cast, и в случае, если cast true, то мы делаем OpenL True. Здесь мы делаем duration 45. Ой, 95. И ставим из Overlap Player true. Да, мы вошли в триггер мы сделали true более бы переменную. Когда мы выходим из триггера, снова делаем каст на персонажа и устанавливаем изOverlap player false. Что касательно второго триггера BoxR, то здесь у нас, в принципе, то же самое. Единственное, что у нас OpenLFalse, DurRotation у нас минус 95. из Player у нас true. И здесь у нас False Overlap Player. Так. BeginPlay нам здесь не нужен. Так, все рассказал. И теперь давайте, конечно же, перейдем к просмотру того, что у нас получится в итоге. Ну, точнее, у вас. У меня уже получилось. Мы подходим к двери, да, на определенное расстояние. Жмем взаимодействие. У нас немного персонаж подъезжает, и проигрывается анимация, он открывает дверь. Если же я подойду с этой стороны нажму play да у нас проиграется другая анимация которая не очень подходит здесь он должен открыть правой рукой и также вне зависимости от положения двери да давайте я заново включу чтобы изнутри это показать то есть мы входим и изнутри мы можем открыть все двери то есть у нас персонаж сам поворачивается и открывает все двери. И также, если мы будем открывать с этой стороны, у нас будет проигрываться другая анимация, соответственно. Единственное, что анимация не совсем подходит. Так, и сюда. в определенные моменты у нас проскакивает баг, когда персонаж прокручивается да, вокруг своей оси. Это по причине того, что персонаж как бы поворачивается у нас здесь задержкой, да, и у нас может происходить такой поворот на 180. Если же мы зажмем правую кнопку мыши, мыши в данном ассете, да, Advanced Locomotion, то у нас такой проблемы не будет, поскольку... А у нас персонаж будет поворачиваться тогда быстрее. Мы открыли. Мы открыли. У нас ничего не прокрутилось. Снова открыли. И снова открыли. Да, у нас все двери открываются, и, в принципе, выглядит это довольно-таки неплохо. Осталось только доделать анимацию. И, я думаю, также нам нужно уже убрать э, визуализацию трейса. Давайте перейдем в PPP Interact. Здесь у нас нужен трейс. Мы уберем всю визуализацию. Так, non, non, non. Compile, save, play. И без визуализации трейса уже выглядит намного круче. А, поскольку он не мешает. И я думаю, в следующем уроке мы добавим что-то вроде а, виджета взаимодействия. да. А, если мы наводимся на предмет, у нас, конечно же, сейчас пишет. То, что мы навелись э, в левом верхнем углу э, но я думаю мы кое-что добавим э, в виде виджета чтобы мы зн реально знали во первых какую кнопку нам нажать если у нас будут разные кнопки и также мы знали э, то что мы можем взаимодействовать да поскольку но ну, в игре предстринга у нас в левом верхнем углу никак не будет да и теперь мы можем открыть все двери. И, конечно же, повторно мы взаимодействовать с дверями никак не можем. Да, у нас Interact Error. Для того, чтобы пофиксить баг, когда у нас персонаж при определенном взаимодействии да, прокручивается вокруг своей оси быстро, все очень просто. Нужно было снять то есть, где мы указываем э, ротацию, да, мы снимаем по x и по y, оставляем только по z. Здесь оставляем нули. Э, предыдущая ротация нам не нужна, просто все ставим в ноль и поворачиваем только по z. И по поводу также взаимодействия с объектами. Base Interactable Actor, здесь также снимаем. по x и по y да это что касательно set player rotation нажмем play и теперь да мы можем так единственное что я отключил прицел теперь не очень удобно да можем взаимодействовать и у нас ничего не произойдет Также можем взаимодействовать с дверями. И у нас персонаж прокручиваться не будет. На этом мы урок закончим. Всем спасибо за просмотр и всем пока.